У нас будут э, известные зарубежные докладчики, и достаточно много будет российских докладчиков из разных городов. Симпозиум открыт для всех посетителей, и мы приглашаем любого посетителя. Вечером после первого дня выступления у нас всегда происходит большой торжественный ужин, где в неформальной обстановке можно обсудить какие-то практические вопросы. Как, как известно, неформальные контакты, они очень хорошо плодотворно создаются новые связи. Это не ограничивается общениями только в рамках симпозиума. Они потом приезжают довольно часто в клинику в нашу, они с нами советуются по сложным случаям, присылают сложные случаи к нам, вот мы к ним приезжаем, созваниваемся часто. То есть это общение потом перерастает в настоящую дружбу. Посетив наш симпозиум, вы можете быть абсолютно уверены, что вы расширите свой кругозор по имплантации, приобретете какие-то практические новые навыки, ну и, конечно же, приобретете новых друзей. Чтобы записаться на симпозиум, пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео.